Перед тем, как вы приступите к упражнениям на гибкость, приведите свое эмоциональное состояние, состояние покоя. Следующее упражнение короткое, несложное и очень эффективное. Следующий урок посвящен упражнениям, которые продвигают Освоению Хануманасаны. После того, как вы подготовили свое тело к растяжке, сделали суставную гимнастику, избавились от стресса, успокоили свои эмоции, можно перейти к подводящим упражнениям к прямому шпагату. Одна из лучших асан для здоровья мочеполовой системы. Тянитесь рукой от плеча далеко, чертите окружность большого диаметра. Очень эффективно готовит нас к освоению хануманасаны. После хорошей разминки и подготовки фронтальной и задней линии, после того как мы разогрели мышцы ног и подготовили их к максимальному вытяжению, можно Приступить к глубокой растяжке мышц, обслуживающих тазобедренные суставы. После всех подготовительных упражнений можно перейти непосредственно к выполнению хануманасаны. Итак, мы тянем ногу переднюю вверх.